Банка непонятная лежит, там, допустим, бутылка пластиковая, там, ну всякое, всякое вот такое, вроде как мусор, но они для себя помечают просто, что, чтобы самим туда не нарваться. Ну а мы как-то приходится реагировать на это все, потому что мало ли что там может быть, может она так лежит, а может под ней минат. Задача специального поезда «Волга» – это техническая разведка железнодорожных участков, при необходимости их восстановления и сопровождения грузов. В ходе движения, если обнаруживается незначительное повреждение пути, своими силами личный состав спецпоезда в состоянии устранить выявленные разрушения и продолжить движение. Соответственно, Техническая разведка, разминирование, если вдруг Соответственно, Миноподрувное подразделение находит э, заминированный участок пути в состоянии произвести разминирование данного участка. О, все в зависимости от того, что извлекаемый, неизвлекаемый. Если неизвлекаемый, соответственно, методом сдергивания и потом с последующим, последующим восстановлением этого, данного участка. Состав поезда у нас зеркальный, то есть он может двигаться как вперед, так и назад одновременно. Соответственно, начинается все с платформы прикрытия. Дальше идет платформа с зенитной установкой, идут вагоны, тепловоз, крытый вагон, радиостанция».